Здравствуйте, дорогие зрители! Вас приветствует компания Альтераэр, меня зовут Андрей, и сегодня мы немного поговорим о децентрализованной системе вентиляции. Сегодня рассмотрим два основных устройства – это бризеры и настенные рекуператоры. И немножко приоткроем завесу, когда их лучше использовать и чем они отличаются от центральной системы вентиляции. Начнем с бризера. Бризер – это сугубо приточное устройство, то есть это блок, который может обеспечить вам приток воздуха в помещение. Однако при этом у него нет возможности сделать вытяжку. И, соответственно, вы нагнетаете воздух, но удалять вы его будете все равно посредством вытяжных вентиляторов, либо посредством вытяжного кухонного зонта. И из плюсов можно отнести э, два самых главных преимущества. Это наличие хорошей степени фильтрации, начиная от G4 фильтра, это класс грубой очистки, заканчивая HEPA фильтрам, что опционально можно достроить внутрь устройства. И второй момент это нагрев воздуха. То есть некоторые модели, они э, имеют внутри при себе TEN, электрический нагрев. И это означает, что даже зимой вы можете получать внутрь комфортной температуры воздух. Обычно такие устройства они используются для однокомнатной максимум двухкомнатной квартиры, чтобы обеспечить минимальный приток воздуха для того, чтобы не открывать окна. С другой стороны, есть альтернативное решение в виде настенных рекуператоров. Это также локальные единичные блоки, которые обеспечивают минимальный воздухообмен по помещению. В отличие от бризеров, они работают регенеративно, то есть они определенный промежуток времени нагнетают воздух с улицы в помещение потом переключаются и вытягивают из помещения, выбрасывают на улицу. Лучшее решение при использовании настенных рекуператоров это использовать несколько и комбинировать их между собой. О чем я говорю? Пока в одной зоне, с одной стороны, допустим, у вас длинная гостиная, в один конец поставить рекуператор и в другой конец поставить еще один рекуператор. За параллели их между собой. Один будет срабатывать на приток воздуха, второй на вытяжку. И через определенный промежуток времени они поменяются местами. Вытяжка станет притоком, а приток станет вытяжкой. Однако стоит сакцентировать внимание на том, что у настенных рекуператоров зачастую нету нагревательных элементов. То есть у вас процесс нагрева воздуха только сугубо за счет рекуперации тепла. Это означает, что когда у вас на улице будет суровый мороз, суровая зима, то есть большая возможность того, что рекуператор будет загонять вам в помещение воздух достаточно холодный, и вы можете просто-напросто его не использовать. Также следует учесть, что при монтаже обязательно соблюдать все технические условия и очень хорошо герметизировать эти отверстия, так как мы знаем, что любое отверстие в наружной стене – это потенциальный мостик холода и возможность промерзания ваших конструкций. Более подробно про бризи и про настенные рекуператоры мы уже снимали видео. Вы можете их увидеть снизу под видео в описании. Если же информации в этих видео вам будет недостаточно, вы всегда можете позвонить нам на номер и попросить консультацию. Мы ее проконсультируем по всем возможным системам, как это можно решить конкретно в вашем случае и подберем грамотное техническое решение. На этом все, я с вами прощаюсь. Однако не забывайте подписываться на наши социальные сети, чтобы не пропускать интересные новости.